Все это временно. И наша страна опять будет большой и сильной, и опять будет Советский Союз, и никто никуда не уйдет, и все будут жить в мире и согласии. Я очень хочу, чтобы все эти события действительно были историей и никогда больше не повторились. Да что ты, черт побери, такое несешь?